черед тига 4 новый тига сегодня будем ставить сетку в бампер ну и снимать его соответственно начнем с болтиков которые крепят верх бампера к телевизору под ключик на 10 нам лень поэтому мы используем шуруповерт Следующее, что пришло на ум, это шурупы в колесной арке, три штучки под крестовую отвертку, слева и справа одинаковые. Расширитель колесной арки прикрывает бампер, держится на защелках, но сразу его отщелкнуть не получится. Вот нижняя защелка легко отщелкивается, а дальше мы пока трогать не будем. Полезем вниз бампера, там тоже понадобится крестовая отвертка и ключик на 10. Откручиваем из бампера. Так, теперь берем головку на 7 и, как ни странно, откручиваем вот эту декоративную накладку. Там есть такие шурупчики под ключ на 7. Она тоже держится вместе с бампером. Все, теперь низ бампера начинает ходить ходуном. Ну что, теперь можно отодвинуть подкрылок и просунуть руку вовнутрь, чтобы отщелкнуть защелки расширителя колесной арки. Вот они такие. Изнутри нажимаем на язычки и отщелкиваем. Иногда легко, иногда сложно. В крыле дальше стоят клипсы. Нам нужно эту, этот расширитель раздвинуть немножко, чтобы можно было достать до шурупчика в углу бампера. Вот, с верхней защелкой слева были... не было проблем, а вот справа были проблемы. Она не хотела отщелкиваться, и рука туда не подлазит. Поэтому пришлось замутить вот такой специнструмент. Тонкое лезвие, которое для безопасности скотчем обмотали. И этим лезвием нажал я на язычок. Вот на этом более удобно, понятно, видно. Вот на край язычка нажал язычок отодвинулся и можно стало можно отщелкнуть расширитель есть конечно другой вариант просто дернуть посильнее надеюсь что все будет ништяк но это не про нас вот тот самый шуруп который надо открутить ну опять же с обоих сторон они одинаковые прежде чем отщелкнуть бампер из кронштейна я обычно Смазываю его консистентной смазкой, так легче и надежней, меньше вероятность того, что язычки отломятся. Вот легко левой рукой все получается. Смотрим дальше. А дальше у нас получается под фарой тоже такой небольшой кронштейн есть. Туда, конечно, смазка не попадет. Но не смазывать перед снятием как-то не по фэншую. все Аккуратно шевелим, расшевеливаем, сдергиваем. Сейчас покажу язычки эти. Сначала с одной стороны, потом со второй аккуратненько. На снятом бампере вот они, эти язычки, которые защелкиваются в кронштейн. Слева и справа примерно одинаково. И прежде чем скинуть бампер, надо будет еще отсоединить дхо разъемчики обычные похожи на вазовские может быть они даже и вазовские все это с двух сторон а вот собственно то зачем мы его разбирали снимали поставили сетку сверху 25 сантиметров сетки хватило а снизу остатки сантиметров 10 см. на живой машине смотрится очень классно вот эти все отверстия, куда могли залететь камни, все сеткой закрыла, И еще она так блестит красиво. В общем, результатом остались все довольны. Всем спасибо, всем пока.